Всем привет! С вами снова Макс Репьев. И я так понял, что вам понравились обзоры районов самоката. Поэтому сегодня мы снова берем его и смотрим центр Сочи. Начинаем от зимнего театра. Сейчас также одеваем шлем и погнали осматривать район. Как я вам уже сказал, сегодняшний наш обзор будет по центру города, и мы начинаем от. Зимнего театра. Здесь проходит кинотавр, но кинотавр переходит в Сириус, район, который мы с вами уже осматривали. Сегодня мы с вами посмотрим также инфраструктуру, то есть мы не будем кататься сегодня с вами по набережной, конечно, мы ее зацепим, но основным моментом у нас будет показать полную инфраструктуру района, прокатиться и по центру, и улице Новогинская, и по всяким скверикам и тому подобное, но хотя, наверное, отсюда можно начать Прокатиться по верхней набережной И большое такое отличие именно Сочи Олимпийского парка в том, что он зеленее Это исторический район, исторический центр города Здесь вековые деревья И, как вы видите, здесь действительно другая атмосфера Народу очень много, кстати, сегодня хорошая погода для прогулок И, как вы видите, много кто вышел и прогуливается. А, возможно, мы еще с вами спустимся на нижнюю набережную. Посмотрим, как у нас дела обстоят там, сколько народ там гуляет. Но не обещаю вам, что получится. Возможно, прямо в конце на обратном пути. Как видите, у нас здесь ребята тоже что-то ремонтируют. И также с вами оценим комфорт пользования именно городской инфраструктурой. Насколько удобно с колясками как удобно вообще подниматься людям с ограниченными возможностями но ну, в принципе все то же самое что мы делали раньше это верхняя часть набережной то есть есть нижняя которая проходит вдоль моря и есть верхняя которая идет вот здесь рядом с хаятом кстати строят еще одно большое здание и есть слухи которые говорят нам о том что это будет выше чем хаят даже здание то есть они оставили гостиницу приморская Вот эту вот ее часть как архитектурное наследие А здесь будет какая-то свечка стоять Но опять же, это недостоверная информация Мы сейчас ее проверяем, узнаем И в дальнейшем вам скажем Как он, кстати, вид на море? Оно сегодня такое немножечко в штормовом состоянии Но тем не менее Вот это, кстати, очень прекрасное место Покрасили, кстати, лавочки здесь вот недавно То есть можно здесь взять кофеек И вот посидеть, посмотреть на море, на закат но очень сложно, кстати, место здесь найти в хорошую погоду. Итак, мы сейчас, наверное, с вами отсюда... Кстати, это риэлторы, стопудово. Мы сейчас с вами отсюда проедем в парк. Оттуда мы с вами проедем вообще по улице Горького. Потом как-нибудь мы с вами свернем на улицу Новогинскую. После этого мы доедем до жилого комплекса парк Горького. И где-то там у нас будет район заканчиваться. Мы там с вами развернемся и поедем, значит, в обратную сторону. Так что, как обычно, наливайте чаек, кофеек. Можете за рулетиками сходить, вы помните, да, или за чем-то более искушенным. Проезжаем сейчас Маринс Парк Отель. На сегодняшний день называется Сиди Парк Отель. Его переименовали зачем-то, я не знаю. Легендарная хинкальная Белая Ночи сейчас вот с левой стороны от нас. Очень крутая хинкальная, на самом деле вечером сюда достаточно сложно попасть, да и в принципе вот даже сейчас народ стоит он в очереди, то есть не все так просто. И мы сейчас с вами окажемся в сквере имени Дружбы, вот он у нас прямо по курсу, на красный как обычно, чтобы не тянуть. Вот так он выглядит, на самом деле в Сочи очень много именно в центральной части скверов по которым можно прогуливаться, здесь вот какие-то статуэточки продают, кошелечки с кошками, брелки. И это, насколько помню, написано музей, но я, честно, то ли дом художника, то ли что такое. Я вот в культурной составляющей Сочи, честно говоря, не силен. Поэтому по архитектурным вот этим вот комплексам не могу вам сказать, что есть что, но, по крайней мере, мы с вами это тоже сейчас посмотрим, Сейчас я вам скажу, что это такое. Сочинский художественный музей. Ну, в принципе, я был близок. Вот. И перед ним вот такой парк. Фонтаны летом работают. Есть слева, с правой стороны это вот Хаят. Одна из самых дорогих недвижимостей Сочи. Конечно, неправильно я сказал про недвижимости, но один из самых дорогих апартаментных комплексов. То есть сейчас Мандера. Следующий по цене это, вот, конечно же, Хаят. Ну и вот слева от него вот там вот, в пустыре строится новое здание. Ладно, поехали. Будем смотреть инфраструктуру. Вообще, на самом деле, центр он очень большой. Он примерно размером как Сириус. Может быть больше, может быть меньше. Но мы с вами осматриваем его инфраструктуру и наслаждаемся его разнообразием. Так, мы с вами выехали сейчас на курортный проспект. А, улица можно сказать, одностороннее в ту сторону, потому что движение в сторону назад осуществляется только маршрутными транспортными средствами. Ну, конечно, тут и нарушителей хватает. Вот, типа, вот таких вот ребят, которые просто едут, чтобы сократить дистанцию, так как если вы хотите проехать тот же район Фабрициус, вам нужно сделать крюк через улицу Орджоникидзе. Мы ее с вами только что пересекали. Видно, да, наверное, сразу отличие прям районов, что Олимпийский парк, он такой еще пока голенький и новенький, а этот закоренелый и такой зеленый. По количеству людей, да, еще видно, что здесь народу прям сильно больше находится. Вот еще один скверик. Ну, это как бы, наверное, перетекающий из сквера дружбы. Ну, как бы здесь можно прогуливаться и так видите да народ также активно гуляет с колясками я еду на самокате и еще ни разу с него не слез и в принципе и сейчас тоже с него слазить не планирую потому что инфраструктура в принципе создана для того чтобы и на колясках и на инвалидных колясках можно было по сочи передвигаться так мы сейчас с вами подъезжаем гостиницы Москва, вот жилой комплекс Горка, на ваших экранах сейчас вот этот вот архитектурно красивый. Так, сейчас мы с чуваком здесь разъедемся и спускаемся дальше. То есть, в принципе, вы здесь спокойно на колясочке можете, на самокате, на велосипеде, на всем чем угодно здесь можете спускаться. Но еще, кстати, одно большое отличие Сочи – от того же Сириуса в том, что он как бы горный. И вот мы в Сириусе с вами ездили исключительно по равниночке, а здесь мы с вами уже шуршим по пригорочкам. Но на самом деле, если чуть вправо мы сейчас с вами уйдем, то мы там и горы встретим, и все что угодно. В принципе, могу даже с вами это все сейчас зацепить, потому что не хочу вам показывать именно конкретно центральные локации, а хочу показать именно весь район. Погнали сюда. То есть, видите, да, все спокойненько здесь, без всяких проблем, спускаемся. С левой стороны вон, у нас там морпорт. В принципе, можно, наверное, к нему сгонять. И, наверное, мы с вами сейчас знаете, как построим маршрут. Мы, наверное, сейчас с вами по набережным, по всем проедем до конца района. А вот потом уже, когда едем с вами до конца района, зашуршим, по всей вот этой вот инфраструктуре, именно жизненной. Так. Как видите, огромная проблема с парковочными местами. И здесь машины достаточно быстро эвакуируют. Вообще, на самом деле, центр Сочи – это деловой центр самого города. Вот у нас центральное отделение Сбербанка все в основном сделки проходят именно здесь. Куча риелторов здесь постоянно тусуется, бизнесменов и всего остального. Но с парковкой действительно большущие проблемы. Так, давайте выйдем сейчас к набережной. Немножечко там прохватим. Прохватим немножечко. Я вам покажу, как выглядит основная концепция набережная. А потом уже поедем с вами в другую сторону. Блин, ну, народу, конечно, очень много. Выйдем сейчас с вами на морской порт. Поглядим, что у нас там. Куча зазывал здесь, конечно же. В аренду яхточку, порыбачить, пожарить рыбку на море. Вот это вот все здесь вам предлагают. Вот мы с вами выехали к морскому порту. Огромное количество яхт, которые просто стоят. Очень мало кто из них реально плавает. То есть вот их там перепарковывают куда-то туда-сюда. Вот эта, например, красивая серенькая. Она раньше стояла возле здания вон там. Сейчас тусуется вот здесь. Вот. Ну и куча рыбаков. Что-то они там ловят. Что-то делают. Вот чувак тоже правильную технику эксплуатирует. На самокате, на электрогоняет. Так, и мы с вами сейчас, значит, проедем на набережную, посмотрим, как выглядит она, и оттуда уже поедем рассматривать дальше всю центральную часть района. Опять же, мы не будем с вами прямо углубляться конкретно на набережных, мы с вами прям позаезжаем в разные места. Так, проезжаем. Реально очень большая проблема самоката в том, что его не слышат. То есть ты просто подкрадываешься и все. И как бы никто не понимает, что кто-то там сзади есть. А сделали же у нас новую набережную. Сейчас я вам ее тоже покажу. И как вы видите, опять же, мы нигде с вами не слазим с самоката. Все исключительно двигаемся на нем. И вот сюда заедем тоже, даже слазить не будем. Вот, сделали нам, значит, новую набережную, маяк здесь, и в будущем все набережные Сочи будут выглядеть вот так. Нифига сколько здесь людей. Вот это да. Слушайте, ну в Сириусе народу определенно меньше, чем здесь. Вот оно море, и как вы видите, народ здесь просто гуляет. Ну, очень много народу, конечно. Да, неожиданно. Думал, будет меньше. Абсолютно разных возрастов ребята гуляют. Наслаждаются морем. Ну, как бы здесь действительно... Нифига тут сколько народу на детской площадке. Так, хорошо. Здесь, конечно, нужно максимально аккуратно двигаться. Вообще, именно вот эту набережную сделали в прошлом году. Сделали здесь ряд активностей и спортивных, и детских. И просто для того, чтобы посидеть вот, в виде лавочек. Также есть вот еще шезлонги, волейбольные площадки и разного рода, в общем, развлекушки. Сейчас мы с вами развернемся, точнее не развернемся, мы поедем просто по старой части набережной. У вас будет понимание, как выглядела она до и как выглядит она сейчас. То есть вот сейчас мы с вами едем по новой части как вы видите, опять же, мы нигде, никуда не слазим. Просто почему я на этом так заостряю внимание? Потому что в Сочи реально огромные проблемы с тротуарами, и если вы с коляской, то это как бы сложно будет во многих районах. Но опять же, вы эти районы увидите в дальнейшем, они будут все вы сможете посмотреть. Здесь, как бы, мы тоже могли не спускаться и так проехать, но. Тем не менее, так было лучше. Это старая часть набережная, Блин, на самом деле прикольно, когда ты на самокате. Просто стоишь сверху, смотришь на всех, и видно вот прям далеко на перспективу. Так, проезжаем. Народа, конечно, прям много. Огромное количество коммерции здесь. Шубы торгуют даже еще. На мой, конечно, взгляд, здесь требуется рука дизайнера и создать единый дизайн-код всех вывесок. Возможно, здесь как-то адаптировать или хотя бы адаптировать их по размеру, потому что есть, вот, например, Кристи, так, чтобы издалека было видно. Есть центр сувениров, красными написано. А если вы, например, приедете в Санкт-Петербург, то вы увидите, что там все в маленьких таких пропорциях сделано так, чтобы ничего не выбивалось друг из друга. Смотрится эргономично, хорошо и интересно. Это, кстати, фестивальный концертный зал. Здесь проходит КВН. Ну и еще какие-то концерты, короче, проходят в этой части. Так, ну и мы сейчас с вами выйдем снова к морскому порту. А оттуда мы уже с вами поедем далее по центральному району. Вообще еще, кстати, хочется сказать, что центральный район Сочи... И центр сочи это абсолютно разные вещи потому что центральный район сочи включает в себя и мамайку в том числе и клубничный микрорайон и новый сочи и э, ксм и множество различных районов а центр сочи это вот то почему мы сейчас с вами едем то есть это именно такой весь бомон собирается здесь вот в таком вот количестве как сейчас очень много людей, конечно, с колясками. Видимо, многие не поехали за границу, приехали в Сочи. Хоть сейчас вы знаете, да, что с Москвы летит там четыре с половиной часа, но никто не побрезговал, и очень много людей. Ну и, кстати, в Сочи же хотят нам сделать международный хаб, и от нас с этой, по-моему, недели уже начинают стартовать прямые рейсы в Анталью, Стамбул, по-моему, в Дубае еще собирается сделать, но могу заблуждаться. Так, ладно. Мы вроде выбрались с вами из плотного трафика людей и сможем спокойно уже продвигаться чуть-чуть побыстрее. А мы сейчас выехали с вами к центральной вот этой площади перед морским портом. Здесь еще скверик есть такой прикольный, хороший. Народ там загорает, кайфует, отдыхает. Заезжать, наверное, мы туда не будем, потому что весь центр на самом деле очень сложно показать именно в деталях. Он прекрасен и красив. Но заострять внимание, если на каждом парке мы будем, то мы, конечно, с вами очень долго это все будем объезжать. Один из моих любимых ресторанчиков в Барселоне, это вот сейчас, вот здесь. Очень вкусные завтраки, но не очень вкусные ужины. Это мое мнение исключительно. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Ужины я у них не могу терпеть. А завтраки у них, конечно, просто потрясающие. Мы с вами двигаемся, по-моему, к Южному молу морского порта. Я, честно, не помню, где у них южный, а где северный. Но, в общем, сейчас мы с вами проедем мимо гастропорта. Это, грубо говоря, огромное количество различного рода кафе, еды на вынос, ресторанов и еще чего-нибудь, расположенное в одном месте. Блин, как же сложно маневрировать здесь между людьми. Вот В Сириусе было сильно проще. Хотя, в принципе, и ширина дорог-то такая же. Но людей, определенно, в центре Сочи, конечно, больше, чем в Сириусе. Ну и пробки вот здесь, пожалуйста, стоят. Потому что ширины улиц, к сожалению, не хватает. Так. Вот это у него самокат. Он весь такой еще в снаряжении, в защитах. Так, это значит у нас, э, как он правильно называется-то? Гранд Марина. Э, здесь одно крыло у нас отведено под э, люксовые магазинчики. Роликсы вот можете прикупить, э, еще какие-то штукенции себе брендовые. А, с другой стороны у нас расположился гастропорт, место, где можно вкусно поесть на абсолютно разный вкус. И также там, кстати, есть гастроман, хороший магазинчик. Там все режут, могут вам еще и пасту приготовить. Ну, короче, там действительно очень много что есть, поэтому, пожалуйста, можете зайти. Вон тут дальнее крыло, это и есть гастропорт. Итак, проезжаем. Это, кстати, господа улицы Конституции СССР. Сразу видно, ребят, не местных, потому что они уже ездят без крыши. Наслаждаются солнечными деньгами, которые как бы пока еще и не солнечные даже. Еще даже ничего не распустилось. Вообще, чтобы вы понимали, на улице сейчас где-то плюс плюс 16, по-моему, или 17 градусов. Так, вот, значит, первый косяк. Пришлось спускаться. Стратуар резко закончился. И мы с вами выйдем сейчас на набережную вдоль реки Сочи. Как я и говорил, мы проедем сначала вдоль. Так. Проедем сначала вдоль, а потом проедем с вами уже по центральной части района. Вот еще один, пожалуйста, косяк. То есть заехать с коляской не получается. Будем, значит, ехать сейчас вот до этого подъемчика. И там уже с вами поедем вдоль набережной. Раз, вот так вот. Вот. А чтобы вы понимали, то есть это велодорожка, я думаю, что мы на ней сейчас с вами встретим огромное количество нарушителей, как и в целом, в принципе, видели и в Сириусе. Это река Сочи. С левой стороны через реку начинается у нас Заречный район. Он, кстати, небольшой. По нему видео будет короче, чем по центру, чем по Сириусу и по остальным районам. Мы его обязательно посмотрим, он тоже прекрасен, но там в основном встречается старый фонд. Здесь же встречаются действительно хорошие комплексы. Средняя стоимость квадратного метра на сегодняшний день в районе 500 тысяч за квадрат. Но есть, конечно, и то, что стоит 2 миллиона, а есть то, что стоит и ну, 300 тысяч за метр. Так. Напомню, что мы сейчас едем с вами по набережной реки Сочи доедем сейчас наверное до а вот куда вот мы сейчас с вами доедем наверное все таки доедем до конца посмотрите все сначала прогулочные зоны а потом мы с вами поедем немножечко зигзагами и доедем до морского порта через улицу Новогинскую через обычные улицы типа переулок Горького типа улицы Горького и так далее и тому подобное будет у нас такой прям содержательный большой обзорчик причем я думаю, что мы сейчас с вами вот, до пересечения улицы Московской поедем по этой части набережной, а потом поедем с вами по улице Конституции просто по тротуару, чтобы вот также у вас было понимание, что такое тротуар, что такое набережная, как она выполнена. Мы, кстати, тоже недавно здесь сделали детскую вот такую площадку, спортивную и детскую. Примерно года, наверное, два ей Огромное количество детей, здесь постоянно родители тусуются возле речки, дети тусуются вот там вот зайчиками, какими-то принцессами и так далее. И здесь же, кстати, вот за этими зданиями строится АК-архитектор. Цену, к сожалению, вам не могу сказать на сегодняшний день, потому что давно не обновлял, но опять же, если позвоните нам, ребята ответственные вам скажут, сколько точно на сегодняшний день это стоит. Но по-моему, цены начинались от 500 тысяч за квадрат. Итак, к сожалению, камера вот сейчас не передает горы спереди, которые вот там снежные вершины, но я их от отчетливо вижу. Абсолютно бесполезно на самом деле ругаться с людьми, которые занимают велодорожки, и, к сожалению, они не понимают, что они находятся на велодорожках. И их много, поэтому можно, конечно, сколько угодно объяснять. Но всем, как вы понимаете, не объяснишь это все. Поэтому пока что с этим стоит смириться. А потом общество само разовьется, и люди привьют им понимание. Вот видите, они даже не понимают, что происходит, потому что ты едешь по велодорожке, а они как бы идут по тротуару. И не понимают, что это велодорожка, и потом начинает на тебя еще и что-то возмущаться. Итак, значит, как я вам уже и говорил, эту часть дороги мы с вами проедем по набережной, вот по этой, а эту часть дороги мы с вами проедем уже по пешеходным улицам. Здесь у нас снова горит красный, но это нам ничего не говорит. Так, так, ладно, придется ждать. Вот, перед нами, кстати, э, как он называется правильно? Торговый центр Новая Александрия. Э, здесь есть, вот как вы видите, м бывший Макдональдс. Ну и различного рода здесь магазинчики. То есть нельзя назвать это каким-то большим ТРК. То есть маленький такой центр, в котором можно что-то приобрести. За ним же, кстати, находится у нас центральный рынок. Вот, в принципе, он вот здесь начинается. А вот там вот на горизонте у нас Маячить ЖК Парк Горького Так, бабулечка на красный пошла Ребята сейчас поедут, смотрите Огромное, кстати, движение Я думаю, вы все понимаете Именно в центральной части Сочи Действительно большие пробки Потому что народу сконцентрировано здесь очень много Плотность движения высокая По пешеходам это видно ну и по трафику, по автомобильному соответственно. Еще очень много улиц односторонних, которые также не разгружают трафик в нужном количестве. Итак, ну что ты, куда едешь, не едешь? Не едешь, ладно. Так, вот здесь вот, мне кажется, будет проще заехать. Мы, значит, с вами сейчас двигаемся по улице Конституции вверх к улице Горького. И на улице Горького мы с вами повернем, поедем по другой части центра, туда, где находится вокзал Сочи, туда, где находится улица Новогинская. А это вот у нас, как я говорил, комплекс торговый Новая Александрия. Просто Александрия, царян. Новая Александрия – это жилой комплекс. И здесь вот у нас за ним расположился центральный рынок, то есть Фрукты, овощи, свеженькие. Все это у нас находится здесь. Так, Но пока хочу вам сказать, что действительно можно комфортно передвигаться. Не слазя с самоката. Везде есть удобные заезды. То есть, если вы с коляской, то, пожалуйста, это все можно спокойно эксплуатировать. Так, здесь и здесь тоже есть и здесь вот тоже заезд есть а, вообще сам по себе центр сочи это исторический центр как я уже сказал здесь в основном представлены пятиэтажечки сталинки есть еще и первые этажи у них предусмотрены коммерцией очень дорого стоит коммерция и очень мало кто ее продает потому что она здесь действительно востребована в цене она здесь популярна и она здесь много кому нужна, поэтому если она и продается, то ее быстро раскупают. Так, а вот здесь вот мы уже с вами заехать не можем, приходится вставать, заезжать. Но с колясочкой вы справитесь. Так, все здания, кстати, были реконструированы к Олимпиаде. Во многих были заменены коммуникации и переделаны фасады. Некоторые дома были надстроены на один и там, два этажа, потому что Требовали большего вложения инвестиционных средств. Инвестору предлагали возможность сделать этот дом. Упс. Что там у нас? Все в порядке. Инвестору предлагали возможность сделать этот дом и настроить этаж, который он сможет реализовать в дальнейшем на продажу. Мы с вами такие дома увидим на улице Чайковского. Ну, вот в тех краях это Заречный район. Здесь я таких не припомню. Так, я с вашего позволения Посмотрю, что у меня там по звуку Звук у нас, значит, пишется Камера у нас Камера Камера у нас Снимает Сейчас, секундочку Все прищепим И помчим дальше Двигаемся. Как я вам уже говорил ранее, самокат действительно уникальное транспортное средство для Сочи. Давайте хоть ради интереса во двор заедем, что ли. Здесь, кстати, находится мой любимый, блин, даже неправильно, не ресторанчик, а любимое кафе самообслуживание, называется No Буфет. Знаешь, Значит, господа, были некие технические сложности, мы продолжаем с вами обзор и давайте просто проедемся. Еще раз с вами по территории. Вообще, посмотрите, как выглядят именно вот эти вот центральные дворы. Пятиэтажечные. Они, кстати, в основном закрыты шлагбаумами. Потому что здесь, как вы понимаете, большие сложности с парковками. Но вот этот почему-то оказался не закрыт. Также все они зеленые, красивые, эстетичные. И сейчас мы с вами уже подъедем к концу района. Развернемся. И поедем совсем по другой части. Ну, как вы понимаете, даже здесь спокойно можно гулять с собачкой. Гулять с коляской. Малоподвижно здесь спокойно можно двигаться. Вернулись мы с вами вновь на Конституцию СССР. И... Буквально вот еще осталось у нас метров, наверное, 100, и райончик будет заканчиваться. Покажу вам, кстати, где это идет территориальное отделение, где начинается завокзальный, микрорайон Макаренко. то есть Находится это все у нас вот здесь, то есть под сверху дублер курортного проспекта, это магистраль. Вот по ней у нас и идет центр Сочи. То есть за этим дублером у нас расположился уже за вокзальный район и там далее микрорайон Макаренко. Также сейчас будет очень хорошо видно, где вот у нас находится Альпийский квартал, жилой комплекс, про который мы очень часто говорим. Вот видите, да, тоже автобусная остановка вся запаркованная тачкой, потому что реально огромный геморрой в центре поставить машину, если ты на ней передвигаешься. Поэтому лучше передвигаться на самокате. Комфортнее будет для вас. Но опять же, зимой как бы не очень это удобно, потому что холодно, дожди, а летом вообще милое дело. Мопед, самокат, никто ничего не эвакуирует, везде может добраться, везде может доехать, кафе. Но единственное, что вот с девушкой на свидание, конечно, ты на самокате уже не помчишь, потому что не комильфо. Но девушке всегда можно вызвать такси, и так как самокат складной, то потом можно вместе, сложив самокат, на этом же такси доехать до следующей точки вашего времяпрепровождения. Немножечко подразбитая плитка, да, вот чувствуете? Под колесами. Так, сейчас мы поедем. Вот, с левой стороны, видите, да магистрали. То есть за этой магистрали уже начинается завокзальный район. Вот сейчас чуть-чуть вот вот вдалеке будет виден у нас Альпийский квартал. Сейчас, секунду. Отсюда его просто не очень хорошо видно. Но и на камере на самом деле тоже не ожидайте, что его будет прям сейчас уай как видно. Ну вот он находится вон там. То есть он вот а, на одном расположении с парком Горького. А, удобный комплекс. Сильно дешевле стоит, чем парк Горького. И сильно лучше качество, потому что пар Горького, конечно, с Альпийским кварталом, по внутренней отделке, по коммерции внутри, даже нельзя сравнить. Да, он как бы ближе, Ну вот пар Горького, а вон там Альпийский квартал. Вот. Причем идти до моря с них одинаково по времени, что отсюда, что оттуда. Просто оттуда можно пройти через вокзал, ну, там такая есть дорожка, отсюда напрямки. Как бы есть некие неудобства, оттуда идти, но они сильно нивелируются, потому что качество там сильно лучше, а вон следом остров мечты стоит. Но это уже за вокзальный район, мы с вами посмотрим его чуть а, попозже, в следующих видео. Сегодня у нас идет центр города. Мы с вами находимся сейчас кстати, на улице Горького уже. Улица Горького тоже страдает от транспортного коллапса. Но, как вы видите, здесь мы тоже спокойно с вами можем передвигаться, не вставая с самоката. Единственное, что нужно маневрировать между людьми, потому что людей здесь много. Очень много агентств недвижимости, очень много офисов, очень много различного рода компаний здесь находятся. И, соответственно, собирается огромный контингент людей, которые здесь работают. Жилой, жилой комплекс, торговый центр Сан-Сити. Вот оно, это улица Северная, мы сейчас ее пересекаем, да, конечно, это крайне непросто, я думал, что мы с вами сейчас на изи обзорчик снимем, а мы с вами просто объезжаем людей по тротуарам, на машине мы бы с вами сильно дольше двигались, вот я вам так скажу. На мотоцикле быстрее, но мы бы с вами не посмотрели ни дворов, ни тротуаров, ничего такого вообще. А, так, думал свозить вас вот сюда, показать, как выглядит еще исторический центр. Но мы сделаем это чуть позже. И сделаем это через улицу Новогинскую. Проедем на Островского. Есть у нас легендарные улицы Рос Воровского-Островского Я вам тоже их покажу Проедем просто Небольшую часть по Новогинской, Я думаю, что там народу будет Еще больше, чем здесь Потому что это основная пешеходная улица города Заедем с вами На Рос Островского-Воровского И после еще хочу Показать вам Первомайскую Вот те края И хочу вам показать Еще Как же здесь много людей, Так, привокзальная площадь, господа, вот она. А с левой стороны вот он, пожалуйста, вам вокзал Сочи. Вот здесь Макдональдс, который здесь тоже закрылся. Кстати, очень интересно, закрылся он реально или нет? Ну, как бы я просто их особо не ем, поэтому надо, наверное, сходить посмотреть. Так, выезжаем с вами на Новогинск. Будем сейчас опять объезжать людей. Я правда не думал, что здесь будет столько людей сейчас. Хотя, как бы еще даже и не сезон, но уже есть большие сложности в передвижении на самокате. Ну, с коляской-то понятно, вас будет обходить, а на самокате вы будете объезжать. Всех. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yeah. А на Новогинске, кстати, тоже есть велодорожка, но есть ощущение, что она будет занята опять, потому что много кто не местных, много кто не понимает, зачем это вообще велодорожка, ведь город для людей, а не для велосипедов и так далее. Ну, пфф, пожалуйста. С левой стороны. Вот она, смотрите, девочка вот идет, мальчик идет, ну и как бы всем абсолютно настроить вообще. Ну и эпик, конечно, ситуации. Это девочка, которая навела дорожки, вот, пожалуйста, прям перед нами расположила гитарочку, колонку. И сидит, вот играет. Короче, мы на Новогинской, господа. Это главная пешеходная улица города. Выглядит она вот так. Она на самом деле небольшая. Да, интересно, когда-то к людям придет вот это понимание, что велодорожки сделаны не для пешеходов, а все-таки сделаны... Для велосипедистов, самокатов и всего остального. То есть, ну тут даже нарисовано. Но все вот ходят и просто там клювом щелкают. Так, ладно. Объяснять мы, конечно, здесь ничего никому не будем. В этом нет никакой необходимости. Надеюсь, что народ когда-нибудь поймет, зачем все это нужно. Да, но ну, хочется, конечно, чтобы это все произошло быстрее. Согласитесь, улица прекрасная. Очень тенистая, очень атмосферная. Здесь огромное наполнение барчиков, ресторанчиков, кафешек, кофейн, кондитерских, пивных, винных и так далее. Ну, мы сейчас с вами, наверное, все-таки свернем. А мы, кстати, доехали до площади Флага. Вот здесь вот ставят у нас на Новый год елку. И здесь мы с вами свернем на улицу Рос, Воровского островского. Это тоже центр города. Тоже мы его с вами посмотрим. Сделал небольшой кружок. Потом вернемся. И проедем на Переула Горького. Первомайскую. В те края. Как же здесь? Здесь много людей. Очень много людей. Это улица Островского. Которая тоже испытывает огромные проблемы с парковкой. Испытывает огромные проблемы с трафиком. И вот здесь вот у ребят дороги. Все закрыты. Тьфу, дороги, дворы. Вот видите, забором внесено, чтобы, не дай бог, никто не вставал. Вот здесь вот, видите, парковочное место за заборчиком. Сейчас мы с вами заедем еще в какой-нибудь дворик. Посмотрите колорит, как это выглядит. Так... Я думаю, что вот на этом перекрестке мы с вами повернем налево. Доедем с вами до улицы Рос. Точнее, наверное, сначала мы прокатимся с вами по Воровского. Кстати, вот некоторые называют Воровского кто-то говорит Воровского. Вот в Челябинске, когда я жил, у нас была улица Воровского. Во всем транспорте говорили именно Воровского. А в Москве говорят Воровского. Ну или где-то там еще. Как? Правильно. выехали вот на эту улицу, которая вызывает вопросы в умах людей. Воровского или Воровского. И здесь, как видите, тоже огромные пробки. На машине здесь вообще делать нечего. Очень много, кстати, из клиентов, которые рассматривают недвижимость. Сначала говорят, вот нам только центр, мы хотим исторический центр. И когда ты их привозишь сюда и говоришь, вы точно хотите здесь жить? Ну, вы, ну, на машине, это односторонний, кстати, еще улица вдобавок. Пешком здесь, конечно же, удобно, но если у вас есть машина, то вы выехали и встали сразу. Еле-еле-еле-еле передвигаетесь. Здесь улицы, как вы видите, не так загружены людьми, как мы это с вами видели да. на Новогинской набережной и так далее. Ну, понятно, они и туристические. Но тоже никто нас не слышит, никто нас не видит, никто нас не хочет воспринимать всерьез, как транспортное средство. Просто косяк еще в том, что у меня нет здесь вот этого нормального велосипедного звонка. Короче, я вот так поеду. Надоело мне обижать всех уж. И мы сейчас с вами проедем на улицу Рос. Оттуда мы снова с вами вернемся на Новогинскую. Пересечем ее насквозь. И потом уже поедем на улицу Переула Горького. Заедем к жилому комплексу Тасмана. И там, наверное, мы с вами закончим видос, потому что весь центр мы, по сути, с вами и проехали. Короче, я поеду по дороге. Сорян, ребят, но я уже не вывожу вот эти все объезды людей. Особенно те, которые в наушниках идут. Вот это вот уже максимальный кайф. Вот свобода. Короче, это улица Рос. Здесь нет парковки, вообще, ну точнее, если она есть, то вам сильно повезло, это как в лотерее выиграть, получить здесь парковку. Есть, конечно, ряд комплексов, типа вот этого, где есть подземные парковки, но они денежек стоят. А здесь вот свободные парковки невозможно найти никогда, либо вот есть инвалидные места, эвакуационные места и еще какие-нибудь места которые заняты все равно все Так. как вы понимаете на самокате даже и не всегда удобно и тут-то передвигаться в общем центр сильно загружен проедем по тротуару теперь вот но ну, самокат конечно выручает тем что ты спокойно можешь ездить хоть где. Если ты на мопеде сунешься на тротуар, тебя там все бабушки пакетами просто зашибут. А здесь, пожалуйста, ты можешь ехать, тебе даже слова никто не будет говорить. Но тебя никто не слышит. Подъехали с вами к первой гимназии. Вот там вот справа набережная, на которой мы уже с вами сегодня бывали. А мы теперь возвращаемся снова на Новогинскую, В принципе, оттуда, откуда и начали. И едем на переулок Горького. Как вы видите, да, в основном центр представлен -то невысокими зданиями. То есть здесь, конечно, есть высотные комплексы, но их на самом деле немного. В основном это пятиэтажечки вот такие. И их можно рассматривать, потому что рано или поздно все равно придет реновация. Но вот вопрос, куда будет расселять эту реновацию, никто конечно же, не знает. Я рассматривал в покупку тоже Ducati X Diaville, а потом что-то курс шандарахнул, я что-то подумал, что, наверное, не сбыться моей мечте. Так, мы сейчас с вами снова выйдем на улицу Новогинска, как я уже сказал, на ту самую пешеходную, объедем там пару десятков людей, Хотя мы ее насквозь будем сейчас просто проезжать. И выйдем уже на улицу Горького снова. Потом мы с вами выйдем на улицу Переулок Горького. Там у нас находятся такие знаменательные комплексы, как Крокус, Сокол, Тасмана. Ну, Тасмана не на Переулке Горького находится, конечно. Но сейчас все увидите. То есть мы с вами едем вот, грубо говоря, на эту горочку. Вот видите, где здания стоят. Вот мы сейчас туда пчем. Так, это площадь флага. Вы уже с ней знакомы. Здесь у нас, как я уже говорил, стоит новогодняя елка. Но не сейчас, а в Новый год. И здесь еще, кстати, летом фонтаны работают. Детишек очень много здесь играется. И мы с вами проезжаем, как я сказал, ее насквозь. Здесь очень, кстати, хороший ресторанчик Руставеля, вот в этом здании находится вот прямо. Но ну, попробуйте, вот тут, как говорится, встаньте. Запаркуйте машину. Здесь вот. Сейчас я вам покажу все эпик ситуации. Подождите, это требует особого внимания. Сейчас, чтобы вы поняли, всю жесть парковок Сочи. То есть вот эта полоса. Да? Вот эта полоса туда, а эта полоса обратно. Смотрите, как ребята запарковали здесь. Как оно вам? То есть они, во-первых, сложили под собой вот эти грибки. И вот так вот выглядит реальная парковка в центре Сочи на сегодняшний день. Сломанный знак, отвернутый, что типа я ничего не видел, ничего не знаю. Да. Так, секунду. Вот так вот сделаем, чтобы вам было удобнее смотреть. И выезжаем на улицу. Выезжаем на улицу. Горького, вновь. Центр, конечно же, у нас отличается тем, что здесь есть вся инфраструктура для пешеходов, и, как вы видите, им эта инфраструктура нравится, они активно ей пользуются. Ну, и есть вся инфраструктура, соответственно, для ребят с колясками. Чего там у него? Парковочка какая-то своя, собственная. Вот так вот сейчас раз, и поедем по дороге, потому что нахер не хочу я больше ездить по тротуарам. По дороге вот самое то. какой-то чувачок у нас тут сдает. Помните, да, я вам говорил, что здесь есть Сталинки? Вот, пожалуйста. Их здесь много. Очень много Сталинок на улице Конституции. Альфа-банк центральный находится в Сталинке. Вот легендарная, как его называют, гармошка. Четыре здания вот этих вот, которые находятся прямо на Новогинской. Хотел ли бы я там жить? Нет. Потому что постоянная движниковая вот эта вот история на Новогинской, но она, конечно, меня не привлекает. Конечно, когда вы сначала приезжаете в Сочи, вы смотрите на центральную архитектуру, инфраструктуру, она вам нравится. Мы, кстати, с вами заехали на улицу переулла Горького, и вот вся эта центральная инфраструктура вам, конечно же, нравится. Вы сначала хотите жить прямо возле морского порта, потом где-нибудь возле курортного проспекта, потом где-нибудь тоже поблизости, а потом, когда вы покупаете себе там квартиру, Живете с годик и думаете, нахер я ее там купил, потому что это постоянный шум, песни под окнами, закрытые окна, никакого проветривания, тишины и огромное количество людей, которые просто курсируют у вас под окнами. Никакого прикола, на мой взгляд, это не составляет. Это улица Войкова. На самом деле, одна из самых тихих улиц центра города и самых центральных причем, потому что... Ну вот, прямо напротив нас, вот там, вот, морской порт. И здесь есть Тасмана, Аврора, это жилые комплексы, и вон там, вот, дальше Красная площадь. Улица Топиковая, я сам жил вот в этом вот доме, вот, прямо в этом вот. Мне очень нравилось, потому что пешком можно было добраться куда угодно, как угодно и зачем угодно. Но, как бы, вы должны понимать, что недвижимость здесь стоит не 3 миллиона рублей, и даже не 10 а чуть-чуть побольше, разу так, наверное, в два с половиной. Ну и мы с вами, по сути, подъезжаем сейчас к морскому порту. Так, и закончим видос, потому что весь центр мы с вами рассмотрели. Хочу вам напомнить, что есть множество предложений у нас на сайте repay.pro. Также подпишитесь к нам на Телеграм, чтобы получать срочные варианты какие-то новости о недвижимости, какие-то мысли. И также подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы также получать оперативную информацию. Ну а мы с вами заканчиваем. С вами был я, Макс Репьев, и это был Центр Сочи. Вы посмотрели, как он выглядит. Всех благ вам и пока!